Доброе утро, осознанные люди! Сегодня с утра у нас было то, что рекомендует садгуру. Это имбирь, вот эта чашка воды теплая, немножечко я добавила меда и куркума. Это утренняя такая вот норма воды. Далее я свою норму выпила своего любимого заваренного напитка из меленого льна. это мужа порция, он любит такую рассыпчатую, вот. и ну и сейчас у нас вот пророщенная гречка, Вот такая она красавица, вот промытая уже и э, такая у нас конфетка сегодня. А я еще хочу сказать, что я сейчас вот покушала петрушку, несколько листиков. Вот, ну еще, правда, я еще выпила. И э, сейчас я вам покажу э, гвоздичку. Вот гвоздичка я вам показывала. Она от паразитов. И утречком натощак мы ее пьем. вот А это наша вкусняшка. Конфетка. Чего она состоит? Кунжут. Где-то грамм 100. Орешки. И какао. И финики. Косточки мы выбрали и сюда добавили. Вот у нас орешки сюда пошли ну и сейчас у нас уже готовое блюдо я вам его покажу вместе с пророщенной гречкой финики орехи немножко какао ну, я еще бывает добавляю стевию немножко или же мед но так как финики очень свежайшие свежайшие финички очень свежайшие то я пока что думаю, будет достаточно там сладостей. В общем, осознанные мои дорогие любимые, мы правильно с вами питаемся и будем жить, радоваться и благодарить нашего Творца, который это все создал для нас, своих любимых детей. Всех благ, всем.